Здравствуйте. Добрый день. Как дела у вас? Отлично. Откуда будете? С великой России. Не, я понял, что вы с России. С какого города? Я тоже с России. Махачкала. А, -а, -а. а я из Челябинска. И что? Ну, тоже да. великая. А Махачкала великая? Нет, Челябинск тоже великая Россия. А что, не великая, что ли? А в чем величие, хотя бы скажи? А в чем а, а ваше величие тогда, по-вашему? Я с сарказмом сказал. Ну, я величество не сказал, я просто из я Челябинска сказал вам. Вроде взрослый мужчина, а, блин, себя ведете как малолетний? Не знаю, 90% здесь зомбированные приматы. Которые жажда, жаждают войны, убийства, рады смертям мирных жителей в Украине. А вы против да, России да, или как? Я, я вас против, понимаю. против войны. Я не против России, а против войны. Mm -hmm. Страну Россия как страну я люблю. Но ею правят то идиоты. Вот в mm -hmm. чем проблема. Вы скажите тогда ответьте на один вопрос. На один вопрос. Украинцы своих же убивали. Что скажете насчет этого? А вы этому верите, да? Вас тоже зомбировали. Почему верить? Почему верить? У меня с Донбасса родня там живет. А в Вот слушай, я в пример приведу. Когда по улице идешь, и на твои глаза попадается издевательство над человеком, убийство. Реакция адекватного человека помочь в этот же момент. Даже? Но. Если мимо не проходишь, у тебя есть сердце, ты готов помочь в этот же момент. А с 2014 года Дамбили Бамбас, и наше правительство сказало, ждите, через 8 лет придем, поможем. Это не глупость? А? Когда первую бомбу кинули, сразу же надо же помогать людям, а не 8 лет ждать. Вы об этом не думали? Когда Донбасс отдельное государство не было. Еще. Но знаете, оно э, в своем регионе... Оно отдельным это... государством никогда не было. Отдельным... Государством она никогда не была. А сейчас? Ее во всем мире никто не признавал. Понятно. А сейчас я не знаю, как она называется. Область Донецкая в составе РСФСР или СССР, или России. А как не она называется, они, я не не знаю. они не составили. Они не составили. Референ... Референдум-то сделали вы что? Ну, сделали, сделали. Именно. Она в составе России. И как она называется в данный момент? Ну, вы против них, да? Против... Донецкая Народная Республика, она не может называться, раз она в составе России. И... Вам она не должна... нравится Донецк, Луганск, да получается? да, получается? Причем здесь нравится, не нравится? Мне не нравится правительство наше. А -а -а. Причем здесь Донецк, Луганск. Я ни одного украинца не знаю. У меня нет друзей украинцев понятно но а как вы поддерживаете голубых вы вообще зомбированный похож в россии в россии голубых больше чем на западе десятки раз нет в россии же не разрешили, не разрешили. Им. а в украине разрешили и в украине демократия дорогой друг Понятно, понятно. А у нас диктатура. Понятно. Вы понимаете, демократия и диктатура, какие это режимы? Не, не знаю, я не знаю. Вы хотите, вы же, вы, хотите дожили, вы да? знаете, вы знаете, вы знаете. Вы хотите диктатуру, похоже. Вы, вы взрослый, вы, вы все знаете. Вы тем более не русский, как я вижу. А вы русский? Нет, не русский. А с как Дагестана, вы видите, да. что я не русский? С акцентом вы разговариваете, поэтому. Я люблю вы с акцентом Татарстана. разговаривать. Я люблю с акцентом разговаривать. Нет, вы с Татарстана. Уверен? Скорее всего. Не уверен, но мне так думается. Акцент. Mm -hmm. ну, ладно. ну ладно. Будет так. Будет так. Стой. Я с, с я Казахстана родом. Живу в России. Очень жаль. Почему? Что казахстанец зомбирован российской пропагандой. В Казахстане все так думают. Мои друзья все в Казахстане. Никто не думает о Казахстане, так как вы. А вы в Казахстане Я люди понял, не Понял, понял. Живете в России. И внутри России вы свое внушаете другим, получается. Я вас понял, услышал. Я не внушаю, а дави... правду говорю. В чем ваша правда? Что? Что вам? Плохо живется в России? Плохо. В чем плохости у вас? Вот, расскажите. Нет работы. Нет работы. Пенсию на 5 лет повысили. Вам сколько лет? Выход на пенсию девять 59. 59 лет вы не работаете да? работаете, да? Не на пенсии. Не на пенсии. Работаете? Не работаю. Не Нет. работаю. Подработки, чтобы выжить. Ну, а кто виноват, что если вы сами работу не можете найти? Работать, вами, если надо, работать... С вами много. разговаривать бесполезно. Подождите, подождите, вам, подождите. все под... 90% людей... Подождите, Подождите. А, еще в чем, в чем плохо вам живется в России? в России? Вы сказали ма Махачкала, да вы? Махачкалы? Махачкалы? Да. Да, Махачкалы. А что там работы вообще нету что ли?